Начинаем наше очередное, 239-е уже заседание. И прежде чем мы перейдем непосредственно к повестке дня, хотела бы, чтобы нам включили наш любимый город Санкт-Петербург, и просила бы нашего, нашего коллега Виктора Александровича Миненко, а, да, добрый день, доброе утро, Виктор Александрович, рассказать о ситуации, которая сложилась в территориальной избирательной комиссии номер 11 города Санкт-Петербурга. К нам только на этой неделе поступило 4 обращения, от в территориальной избирательной комиссии этой, этой комиссии, и... От общественных организаций, наблюдателей Петербурга, информация о противоправных действиях неизвестных лиц, неустановленных не или же установленных, э, в отношении заместителя председателя указанной комиссии Тихоновой и Тамары Вениаминовны, э, которые связаны с порчей личного имущества, распространением порочащих информационных материалов и так далее. И так далее. И, э, в этих обращениях данные действия заявители связывают с недавними решениями территориальной комиссии об освобождении от должностей председателей ряда участковых комиссий в связи с допущенными нарушениями при установлении итогов голосования на муниципальных выборах, которые состоялись 8 сентября прошлого года. Ну и Дэм, хотела бы сказать, что полученные нами обращения направленные в главное управление МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, поэтому сейчас ведется, мы хотим послушать. Я надеюсь, поскольку, к сожалению, скажем, на протяжении вот в предверии дня голосования в прошлом году, в преддверии 8 сентября во время выборов и после у нас сложилось стойкое убеждение о пассивности, это в лучшем случае, со стороны правоохранительных органов. Не было должной контроля и со стороны прокурора города Санкт-Петербурга. И у нас были серьезные претензии к действиям, скажем, и реакции сотрудников МВД, ну и так далее, и так далее. Нескресенному комитету города. Надеюсь, что ситуация... Избран новый губернатор, и на основе серьезного анализа действий системы правоохранительных органов города Санкт-Петербурга будут сделаны серьезные выводы. Я сейчас говорю о нашей сфере, я не могу судить, как они работают по другим направлениям, но то, что касается, скажем, Действий сотрудников правоохранительных органов во время, скажем, выборов, после выборов, именно по линии избирательных комиссий. Здесь действительно много вопросов пока осталось. Ну, посмотрим, Виктор Александрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемая Ларисанна. Добрый день, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, коллеги. Да, действительно, факт э, такой есть. Э, во исполнение э, постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации проводится в городе масштабная работа по пресечению нарушений, которые были <coughs> допущены э, в период э, дня голосования 8 сентября прошлого года на муниципальных выборах. Э, э, что касается данного факта то нарушения эти подтвердились, были рассмотрены все видеозаписи и другие материалы, которые говорят о том, что нарушения такие имели место, и в результате было принято решение территориальной избирательной комиссии об освобождении от занимаемых должностей досрочно председателей пяти участковых избирательных комиссий, которые находятся в муниципальном образовании «Академическое». Все мы знаем, как проходили там мероприятия, в том числе работали вместе с нами и представители Центральной избирательной комиссии России. Эти председатели были освобождены, что послужило мотивом для проведения вот таких противоправных действий со стороны пока не установленных лиц. Работа эта ведется. Значит, по данному факту территориальная избирательная комиссия оперативно доложила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и совместно уже с правоохранительными органами, органами внутренних дел территориальной избирательной комиссии и главой администрации Кировского района такая работа а, сейчас проводится, значит, что произошло, значит, 5 февраля текущего года были изначально, первая стадия, это расклеены порочащие честь и достоинство заместителя, председателя Тихоновой листовки о оказании интимных ей услуг. Далее были разбиты степлопакеты молотком в ее квартире, которая находится на первом этаже, и значит, следующие листовки с указанием ее мобильной связи о распространении наркотических и психотропных веществ. Все материалы, переданные на сегодняшний день в органы внутренних дел, проходят режим дознания, и в самое ближайшее время, вот, по результатам вчерашнего совещания в Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области готовится решение о заведении уголовного дела. Сейчас работаем совместно, и, так сказать, виновные будут выявлены и, надеюсь, наказаны. Спасибо, Виктор Александрович. Вот, коллеги, если бы я почему... Ведь я же не зря это ставлю тему. Если бы в свое время правоохранительными органами вовремя пресекались действия, вы помните этих бандитов, братков, которые создавали искусственные очереди в ряде тиков? Ну и так далее. Александр Ильич, напомните, пожалуйста, в каком у нас избирательной комиссии, когда председатель вместо того, же пыталась с утра, скажем, незаконно... Озеро Долгое. А? Озеро Долгое, муниципальное. Да, да, да, да, да, да, где сотрудники правоохранительных органов вместо того, чтобы прекратить ее противоправное действие, по, поскольку там были депутаты справедливой России, наоборот помогли, потворствовали, выводили ее, извините, из-под критики общественности, которая наблюдала нарушение закона. Вот если бы вовремя они были наказаны, если бы вовремя были проведены оперативные действия, возбуждены, не знаю, административные или какие-то дела. Я думаю, что такие безобразия бы сейчас не было. Вот почему так важна профилактика. Вот почему мне пришлось к президенту обращаться. И что сейчас прокуратура, генеральная прокуратура разбирается, распутывает все эти узлы, которые были завязаны 8 сентября. Спасибо, Виктор Асанович. Значит, все, сейчас правоохранительных органах материалы есть. Да, надо, конечно, я надеюсь, что сейчас Хоть кто-то. Это я думаю, что все это же звенья одной цепь. Мы же понимаем, откуда ноги растут. Надеюсь, в этот раз, безнака... скажем, не будет той безнаказанности, которую мы наблюдали. И я вас прошу, да, чтобы вы жестко держали на контроле эту ситуацию, сообщали нам. Коллеги, будут какие-то еще? Петр Александрович, спасибо вам, да. Если все принято к исполнению, uh -huh. будем подробно доложим вам по прибытию в Москву. Спасибо, спасибо большое.